комплекс морской. Мы на солнечной 44 в городе-курорте Анапа. Мы в гостях у Игоря Ивановича. Ну, здравствуйте! День, здравствуйте! Мы так рады мы быть у вас в гостях. Можем пройти? Конечно, Пойдемте. Конечно, проходите. Это вам. Спасибо. Да. А строй Гаронтанапа у нас задачи две Прежде всего поблагодарить вас от лица компании да, О том, что выбрали нас У вас был выбор, но вы выбрали именно нас И хотели бы узнать плюсы провинциальной жизни Как вы живете здесь у нас, переехав сюда из Москвы? Ну, вообще-то мы собирались только на лето здесь оставаться Приехали в прошлом году, взяли Думаем, лето, а зимой в Москву Целый год уже. уже год мы тут, мы О. только поехали дела на недельку, сделали уехали. И возвращайтесь, приятно да, возвращаться да, в свой да, дом. Да, да. Ну, отлично. Да. Тогда мы идем да. пить чай? Да. Это наш Кузьма, смотрите да. какой. Да, он вот. ни за что в Москву не хочет отсюда. Мы вот вместе с ним ездим, он там с ума сходит, тоскует. Здесь целый день на улице, он двор охраняет. У него тут вот два этажа, а там в квартире его закрываем, и ему понравилось тоже. Как вы приняли решение? Вот Какие плюсы выбрали из всех компаний? Вот на, на почему? Честно, на самолете летели и увидели и вот, и вот эту и вот точку. Вот увидели вот эту вот точку, так понравился сверху. Я сразу залезла в Москве в YouTube. Это мы обратно летели, мы его увидели. Я в Москве в Ютуб залезла, я его пробила. И все, я там уже в Москве начинала смотреть отзывы. Что, что, И уже следующую поездку, даже еще участок у нас был, мы уже приехали стали уже здесь выбирать. Нам понравились дома. Если у вас желание рекомендовать вашим э, друзьям, знакомым, а чтобы они сюда... Да, мы ждем, когда разрешат продавать участки. Вот а уже известно, да, что наши участке будут продаваться у вот да. а вот нас рядом участок. В ближайшее есть? время мы как бы. Они уже готовы, Они готовы. наши соседи, пришли, москвичи соседи москвичи тоже. Москвичи. Они к нам приезжают, уже несколько раз здесь были, нравятся. Да? Наш, а наш посел, знаете, как называется? Аналовская рублевка. Рублевка? Да? да. Я цепонабалке типа, стриглась у девочки, и она меня спрашивает, парикмахер, там салончик маленький. А где вы? Я вот так на... А, так это же говорит, наша это, рублевка. Так вы теперь своим подружкам Да, я и варю, можно... в Москве не удалось так здесь на рублевке живем. Так что там везде это называют рублевкой. Там и вес сделали, и веранду, и подвал, Мы заранее все. уже. Нам прием сказал, сказала, можно это, можно это, можно да. это. Можно потом, да. но мы думаем, нет. Подвал сделали которые самые дождливые, это вообще не капли воды. И нам так повезло, а вот у нас попал. Вы, Вы наверное, все равно делали петражды. Ничего мы, мы не ничего не делали. Мы пару раз заезжали с специалистами сюда, они просто смотрели. Знакомые нас, знакомые специалисты Он посмотрел. смотрели, они говорят. Все, все нормально. Нет проблем, нам предложили делать сразу это, это, это. Мы подумали. Потом, что уже что стройка шла, мы еще дело. идеи меняли, сообщали, они быстро перестраивались. Что? Да даже не побоялись вот подвал сделать как это, это обычно. Ну, мы, мы даже помним, во делать. время уже да. стройки что-то какие-то идеи кидали, да. уже все проект был у нас, уже все проекты. Вдруг что-то мне там в голову приходило, а вот это. Ради ну бога, поменяем вот, ради а бога, поменять, дизайн, ради бога директор, на какие вот, проблемы. Они, Мы разрабатывали с нашим дизайнером, общались хорошо, она на связи всегда была. если потом, вот, Каждую неделю чем что сделано за неделю. Нет, -то, то те да. обои захотел, то другие я обои захотела, то у меня еще идея на обои. Ну, как-то Юля спокойно все это не говорила. Уже все, уже решило поменяем. Пока еще их не приклеили, но ну, проект там уже составлен был. Сделаем, поэтому все было это, это, ну, это, это Знать о наших сотрудниках, видите, вот ключевые звенья, где у нас минусы, даже и сейчас и не поймать, потому что это одни плюсы. Mm -hmm. Про рабов хвалят, получается, хвалят менеджеров по продаже. А вот кого поругаем? Мусорщиков поругаем. Mm -hmm. Который, я вот там строителей, которые вон там вот строят, Строю. которые вырубили. Вы Господи, ну это не ваше. Да, это вот со стороны. Как вам наши фрукты, ягоды, почувствовали вот натуральность жизни? Конечно. Здесь доступно, наверное, да. выращивать, пока мы только деревья посадили. А помидоры, огурцы я же выращивать не хочу, потому что мы идем на рынок, стоит это все не так дорого в сезон. Ты поешь помидоры как мед, огурцы как огурцы. Таких в Москве мы не ели круглый год никогда, не в сезон. Даже турецкие дорогие покупали, они не такие были. Нам у вас очень понравилось, да? Но вот все-таки хотелось бы узнать. Скажите, есть что-то вот, что мы могли бы выделить в этом доме? Что самое любимое? И зал с кухни, веранда. Веранда, терраса такая. Мы ее и поэтому она стала верандой. Да. Она. Чистые, да, стекли, да, что, да. Ой, очень интересно. Да уже хотим посмотреть. Пройдем. Пойдемте Террасу. туда. Да, туда Кузя, пойди покажи. Где у тебя там веранда или терраса? А тут у вас так красота какая. Смотрите, еще даже нефель такая специальная. Да, Соборка. мы вот закрываем. Сейчас просто шторки не закрыли, а то жалко. А мягкие стекла сделать, да? Вот эти. Нет, мягкие стекла. Что-то не понравилось. С жару не выдерживает, они, они липкие становятся. Да. Вот. Всегда раз, хотела да. в этом яйце посидеть. Вот. Конечно, конечно. И выдержит она меня. 120, меня выдерживает. 120 килограмм выдерживает. Ну, красота какая, да? Нам вас очень понравилось, прям не хочется с вами расставаться. Ходите к нам почаще. Спасибо большое за гостеприимство и за добрые слова. Вам. Спасибо да. вашей организации большое. That is good, huh? Forever.